Здравствуйте, меня зовут Левиский Максим, я начальник цеха компании Куга. Мы занимаемся производством моек самообслуживания. У нас большой опыт не только в монтаже и производстве автомоек, но и в ремонте и обслуживании данного оборудования. Организован собственный сервисный участок с квалифицированными сотрудниками, необходимым инструментом и полным комплектом запчастей. Для выезда клиентам на ремонт и обслуживание мы располагаем собственным автопарком, оперативно реагируем на поступающие заявки. Если вам потребуется обслуживание или ремонт вашей автомойки, звоните нам на сервисный номер, будем всегда рады вам помочь.